Всем привет! Сегодня будем готовить ленивые пирожки-бомбочки с мясным фаршем. Чтобы упростить задачу, тесто я купила готовое. Именно поэтому пирожки и называются ленивые. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом готовим начинку. В фарш добавляем лук, соль, перец. Лучше всего лук пропустить вместе с мясом через мясорубку, чтобы он меленький был. Потом вбиваем яйцо и хорошо перемешиваем. Фарш вымешали до однородного состояния, теперь будем формировать из него шарики. Смачиваем руки водой и формируем вот такие вот шарики. Дальше займемся тестом. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Кладем размороженный лист теста, тоже его слегка присыпаем мукой. И раскатываем немножко. Теперь разрезаем тесто на квадратики примерно одинакового размера. На каждый квадратик теста кладем мясной шарик и формируем пирожки. Края соединяем между собой и хорошо защипываем. Затем так прижимаем и как бы формируем ладонями шарик. Так поступаем со всем тестом и мясом. Выкладываем наши шарики на застеленный бумагой для выпечки противень швом вниз. Сверху смазываем взбитым яйцом хорошо так вот со всех сторон. А затем делаем небольшие надрезы острым ножом как бы рисуя снежинку. Прорезать надо до мяса, пока увидим фарш. Ставим в нагретую до 220 градусов духовку и выпекаем 35-40 минут. Прошло 40 минут, вот такая красота у нас получилась. Вот и все, ленивые пирожки бомбочки готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.